Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне тут свиных ребрышек, приготовленных в идеологии low and slow, то есть при низкой температуре в течение длительного времени. И как по заказу взял в магазине вот такую красоту. Посмотрите, ну чудо же! О, какие мясистые, а! Просто красотень. Редко есть такие бывают. Но свинина сама по себе мясо, мягко говоря, не очень яркое, поэтому я решил добавить им немного красок. И в качестве красок у меня сегодня красное вино, имбирь, соль, чили, перец... Апельсиновый сок и цедра апельсина, сок лайма и его цедра Кроме того, понадобится мед, зеленый табаска, соевый сок Короче, прочитайте все в титрах На гарнир я набрал вот картошки, чеснока, лука и всяких других овощей И понадобится немного свежего тимьяна Посадил тут кустик, чтобы на не мотаться, как обычно я это делаю Вот столько будет достаточно. Ну что, приступим к процессу. Сначала надо снять пленку. соль и вино Процесс маринования пошел. Если у вас есть время, оставьте его на полчасика-час. Будет классно. Если времени нет, не страшно. Позже покажу, что делать. Пока займусь углями. Решил сегодня свой маунтинг-смокер использовать. У него-то два уровня решетки расположены. То есть я одновременно могу и овощи, и картошку готовить. А на гриле у меня помещается, к сожалению, только что-то одно. Чтобы времени не терять, пока подготовлю овощи. Но на самом деле этим можно было заняться и позже, примерно через час-полтора после начала запекания ребер. Угли между тем разгорелись. Пора. Чтобы прямой жар отсечь, сюда наливаю воды. Это решетка для овощей, а это для мяса. Ну, пока накрою крышкой. Когда вода нагреется, получится под крышкой паровое облако. В результате мясо не пересохнет. Напоминаю, я говорил про маринование, на которое у меня сегодня нет времени. Поэтому я воспользуюсь шприцом. Вот такое ускорение процесса. Все, процесс пошел. Low and slow в данном случае означает э, время запекания от 2,5 часов до 5, а температура от э, 120 до 160, ну, 170 градусов. Понятно, что чем выше температура, тем меньше время запекания. Мясо таким макаром можно и в гриле запекать. Совершенно не обязательно использовать Mountain Smoker. С одного боку насыпать углей, а с другого боку положить продукт. Крышкой накрыть. И температура регулируют соответственно, открыванием-закрыванием поддувал верхнего и нижнего Но, как я уже сказал, в таком случае у меня на решетке поместится что-то одно Либо мясо, либо овощи Короче, э, все запекается Температура устаканилась Встретимся через полтора часа, а как раз будем овощи закладывать все отлично как видите ну и пока можно заморочиться с приготовлением глазури в стартере горит очередная партия угля. Сюда отправляется маринад, мед и соевый соус. А теперь остается довести до кипения и упарить его практически втрое, а то и в четверо. И только в самом конце, когда весь этот соус, весь маринад упарится до нужной мне густоты, я получившуюся глазурь буду управлять на вкус. Если сейчас этим заняться, то в процессе выпаривания -то концентрация возрастет, и соленостью можно будет здорово промахнуться и со стартой, и с ну, Понимаете, короче. Смотрите, какой. Острый, сладкий, но недостаточно острый, как я предполагал. Поэтому табаско сюда. Так. Вот теперь так, как надо. Свежих углей сюда. Процесс продолжается. Все практически готово, осталось только с глазировкой разобраться. Это займет минут 20-30. Готовить при 160 градусах, соответственно, 20 минут хватит. Если при низкой температуре, то и полчаса усуйдет. Следующая встреча уже за столом. И вот оно то, к чему я стремился. Смотрите, какая нежнятина. Мясо просто отваливается от костей. Оно пропитано вкусом вина. Оно пропитано... Ах. Оно пропитано вкусами цитрусовых, и апельсина, и лайма. Тут еще имбирь чувствуется. Слушайте, чудо. М -м -м. Нежнятина яркая, вкусная, сочная. О! Жирноватенько. Просто класс. Ну а теперь по овощам. По картошечке. Запеченный. Ну-ка. Вот такой кусочек. Он, вот, смотрите, какой классный. А, вот при запекании, когда просто рядом кладешь чеснок и а, свежую... на траву ароматическую, ну в данном случае... Во влажной атмосфере, ну, в духовке тоже же самое, кстати, получается, вот этот а, ароматный, ароматический эфир начинают очень сильно пахнуть. Они все пространство вот этого вот объема заполняют, в котором готовится картошка, и картошка тоже начинает пахнуть очень-очень тонким вот этим запахом как раз-таки тимьяна. Это классно. М -м. Обожаю печеную картошку с оливковым маслом. Такая сочная, такая классная. Да. И обязательно вот эти вот подпеченные помидоры и перцы Помидорки, черри сами по себе сладкие И когда запекаются, лишняя влага уходит Вкус концентрируется, они еще ярче становятся Это просто чудо Дайте мне этот кусок Ну-ка, вот этого С перца вместе О! Друзья мои, это просто какая-то феерия вкусов Готовьте медленно, никуда не торопитесь, наслаждайтесь жизнью, и вы поймете, в чем смысл жизни. Спасибо огромное за компанию, спасибо, что смотрите, что ставите лайки, дизлайки, что делаете репосты. Напоминаю, по промокоду Фреска, вы можете получить очень приятные скидки на всю линейку ножей Самура. Пользуйтесь, это приятно. Ножи удобные. Всем пока!